На самом деле я могу гордиться своей бригадой, потому что из них уже единицы, которые не могу, могут ничего делать, все остальные, делают хорошо. Ну а те единицы, которые могут только раствор катать, они его и катают. Ну, все равно кому-то нужно катать этот раствор, ну а так там все ребята могут делать, строить... И обрабатывать так что как-то вот так все у нас сейчас делаем амфитеатр ну и в данный момент вставая так что стройте вместе с нами все мы мастера ну и заказчики стройте из камня. мастера зарабатывайте на камне